Раз сегодня я хотел ну захотел я поговорить о управлении активами Это такая на слуху на на языке у всех тема вроде бы модная вроде бы какая-то современная И ну собственно поскольку есть опыт построения системы управления активами хотели поговорить о вопросах связанных с этой темой что меня, так сказать, взбудоражило, то есть, когда говорят управление активами, иногда начинают кидаться такими лозунгами. То есть, мы компании мирового уровня, то есть, круче нас никого нет. Мы внедряем только практики управления активами. Самое, так сказать, неуважительное то, что мы наблюдаем, что Таир – это для механиков, а мы строим систему управления активами. То есть, мы менеджеры, мы эффективные руководители, то есть, мы строим нечто другое, чем систему ну, Таир, скажем так. Опять-таки, меня тоже часто такие веселят уже сравнения. Ну, какие-то западные обычно интеграторы, вендоры говорят, что вот, а наша система поддерживает управление активами, а ваша, мол, нет. Такой лозунг, он в корне, так сказать, неверен, поскольку система управления АСУ это просто инструмент, один из инструментов, который можно применять, можно не применять. То есть нет такого, что система поддерживает управление активами. Ну вот из-за этого я решил поговорить. Ну, во-первых, да, актуальность. Действительно есть такая тема, что вот именно постепенно управление выделяется как менеджмент в отдельную направлению, то есть не делать ремонты, а управлять процессами. Зарождается там целый класс менеджеров, директоров, которые, грубо говоря, не были механиками, электриками, но управляют активами. В 2014 году вышел стандарт международный управления активами, как раз вот, если говорить о, о терминологии, о, о том, с чего начинать эту самую тему, читать стандарт. Опять-таки второе, немногие знают, что к этому стандарту есть приложение, то есть именно консультанты и сообщество по управлению активами, мировое сообщество сделал такие подсказки, гайдлайны, руководство по внедрению где уже там человеческим языком написано, из каких элементов строится система менеджмента, какие там показатели, какие стандартные планы по развитию системы управления активами. Это гайдлайны. Вот, опять-таки, очень часто вопрос задают, зачем нам сертификация, зачем нам внедрять этот стандарт, зачем нам управлять активами. У нас есть ремонты, у нас есть так сказать, процесс планирования, есть что такое управление активами, зачем нам это нужно. Очень кратко покажем основные области элемента управления активами по этому стандарту. Немножко про анатомию поговорим. То есть анатомия это не медицинский термин, а есть документ, который позволяет почитать его и понять, как выстраивать именно систему управления активами с учетом требований стандарта. Ну и часто спрашивают базовые этапы внедрения и сертификации. То есть такие вопросы прикладные. Ну самые первые. Такой вопрос. Это есть документ управления активами, это серия стандартов. Они, кстати, обновляются то ли в прошлом году, то ли в этом должен был выйти стандарт а новый, тоже в этой серии. Ну, собственно, шаги внедрения. Вы должны сами определить для себя цели внедрения, то есть зачем внедрять стандарт. Первый элемент, с которого начинается внедрение этих документов, стандартов, это политика, то есть согласование целей системы управления активами со всеми заинтересованными сторонами. Чуть дальше поговорим об этом. Ну, самый понятный, те, кто занимается сейчас построением системы менеджмента, это... Разработка бизнес-процессов, то есть формальных процедур по управлению активами, документов. Ну и последний шаг, подчеркиваю, последний шаг ⁇ это автоматизация. То есть если вы решили вашу систему автоматизировать, то, соответственно, у вас должны быть и процессы, и документы, и цели до этапа внедрения какой-то системы. Ну и второе направление, когда вы внедрили именно систему менеджмента, это шаги сертификации. Есть международные компании, которые занимаются оценкой соответствия вашей системы, ну и выдачей сертификатов. Самый простой – это предварительный аудит, там в конце будет некая подсказка, как он проходит. Это вы можете делать сами, внутренними аудиторами, внешними консультантами, то есть это такая ваша фаза самооценки. Официальная фаза, когда уже приезжает реальный орган по сертификации – это аудит готовности. Это уже фаза аудита. Если аудитор подтверждает, что вы, в принципе, готовы к официальной фазе сертификации, проходит сертификационный аудит. Ну и каждый год он, как любые стандарты, они проверяются надзорными аудитами. Опять-таки вопрос там, а кто в, в мире, в России этот стандарт внедрил? Ну, в мире там их уже сотни компаний. В нашей стране, ну, в России мы считаем, да, первая была это СУЭК, сибирская угольная энергетическая компания, вторая – чуть позже, там, на год, до два года позже, Славнефть. И третье, в этом или в прошлом году, Nordgold, соответственно, тоже компания России, активы, они это дело сертифицировали. Ну вот, собственно, фотографии, тот же момент. Справа это Чарльз Кори, это непосредственно разработчик этого стандарта Великобритании, обручал вручал Москве это сертификат. Что важно в этом процессе, что вы должны, опять-таки, до начала разговоров об управлении активами определить области. Ну, для производственных компаний это очень просто. Это область сертификации, это те виды деятельности, которые для вас приносят наибольшую ценность ну, вот в качестве СУЭКа, это добыча и обогащение угля. Не получение прибыли, не сказать, снижение, повышение там, затрат, а сертификация именно той области, которой вы занимаетесь. Зачем нам это нужно? Вот, там, говорил, что часто даже топ-менеджеры говорят, зачем нам нужен ваш стандарт. Ну, я так подумал, как можно проанализировать, почему такие вопросы задаются. На Западе Вот именно культура менеджмента, управления активами, стандартизация этого процесса, она развивалась, но ну, опять-таки благодаря вот этому институту, то есть есть целый институт, институт управления активами, он так и называется. А он, соответственно, разрабатывает тему, делает стандарты, документы именно в области менеджмента, то есть не, не как делать ремонты, а как строить процессы, как сравнивать свои системы, то есть бенчмаркинг, и выпускает такие вот руководства. В нашей стране, ну, как бы эволюционно развивается тема именно ремонтов, то есть именно Положение системы ремонтов, нормативы на ремонты, оргструктуры для ремонтов. То есть там считается, что мнение заинтересованных сторон, оно не так важно, как сам процесс ремонта. То есть процесс где-то начинается с железа какого-то. Есть там чуть-чуть экономики в этих документах, но в основном это такие документы больше технические. То есть неоткуда было взяться потребности в развитии системы менеджмента. Второй вопрос, как бы зачем нам нужны лучшие практики, которые в этих стандартах и других там документах изложены. Ну, Первое, все знают, да, что можно по своим кораблям ходить, то есть строить свою систему управления активами с нуля, там, придумывать процессы, придумывать значит, элементы в этих процессах. Можно, очевидно, использовать накопленный опыт, Опять-таки, западные или отечественные. Наше наблюдение, что удачный опыт у компании одинаковый, а неудачные примеры, они какие-то все специфические. Собственно, лучшие практики позволяют увидеть те элементы системы, которые ну, были у коллег, и копировать их для построения своих. Вот, собственно, один из документов, там, анатомия по управлению активами, если вы там заинтересуетесь, он позволяет примерить эти чужие опыты к себе. То есть, как можно из каких элементов построить свою систему управления активами. Первое, что, с чего начинаются вопросы и, и непонимание, То есть в российской терминологии нет такого технического термина управления активами. Да? То есть они все суть финансовые, То есть активы нематериальные, финансовые, дебиторка, кредиторка. То есть совершенно не про ремонт и не про оборудование. И в этом начинается ну, сразу проблема. То есть когда вы заявляете управление активами, вас финансисты не понимают. Но в самом стандарте управление активами расшифровывается, что это скоординированная деятельность то есть некая деятельность, организации для реализации ценностей от активов. То есть ключевое здесь понятие ценность, а не активы. Да? То есть ценность – это нечто, которое для вас приносит какие-то, достигается какие-то цели. Но опять-таки определение в этих стандартах тоже очень размытое. То есть актив – там это нечто. Там по-английски так и написано – это нечто. Не написано, что это самосвалы, линии производственные, а нечто, что имеет ценность. Вот, собственно, первый вопрос, который вы должны ответить для себя. Что для вас это нечто, которое имеет ценность? Если это там карьеры, самосвалы, понятно, значит, какие у них ценности. Здесь это там линии передач электрических, да, тоже там понятна ценность. Ну и, соответственно, управление активами – это обеспечение ценности для достижения бизнес-целей всех заинтересованных сторон. То есть термин, который механиков ставит в тупик. То есть, какая ценность для каких заинтересованных сторон? То есть тут кончается как бы механик, начинается тот самый менеджер или там специалист по процессам, по управлению активами, который должен это дело сформулировать. Ну, реальные активы и ценности. Опять-таки, я там вопрос вам задам: То есть, какими активами вы управляете? Что для вас актив, То есть, если вы там производственные компании? То есть первый вопрос, какими активами управляете? И второй вопрос, это что самое ценное? То есть какая ценность от тех активов, которые вы управляете? Ну, для примера, там, если вы добываете нефть, газ, то у вас ценность может быть как самого актива, то есть залежи полезных ископаемых тоже являются активом. И их ценность в том, что они могут гореть и давать людям тепло и энергию. То есть для вас ценность это преобразовать эти вот запасы в тепло для каких-то людей для потребителей не делать ремонт и не повышать там ктг как часто пишут понижать там аварийность вы реализуете ценность а если с точки управления активами там производство целлюлоза бумажных этих всяких производств понятно ценность да? то есть вы как Кирилла Мефоди, да даете людям возможность читать книги то есть, которые напечатаны на вашей бумаге. То есть, такие неожиданные разрезы ценности, которые позволяют, собственно, выявить, что же от вас требуется, от вашей системы в районе активами. Опять-таки, аспекты ценности. Часто, когда мы заходим на таких проектах, на клиента, ну, на разного уровня этих клиентов, для кого-то ценность – это вот то, что я сказал, как продукта. То есть, есть продукт, ну, в Суэке, например, это был уголь, Газпром, там, газ, нефть. Ценность актива, это вот, она кроется в самих разведанных запасах этого актива ну второй аспект например это предоставлять услуги То есть кто-то может ржд там, перевозить людей безопасно маслоканал очищать воду то есть ценность она не не в ваших железных дорогах а в перевозке людей ну имидж очень часто на западе говорят ценность актива для нас это тоже там обеспечивать имидж Но я что-то в россии там ни, сходу не нашел ну там Имидж, например, больших компаний производственных, когда их ТЭЦ отапливает небольшой городок, где живут сотрудники этих компаний. Более понятный уровень ценности, да, когда мы доходим до залезок. Ну вот обеспечение безопасности, там вся наши клапана, защитная арматура. Ее ценность в том, что она способна предотвратить аварию. Ну и, кстати, при внедрении системы СУТАЙР очень часто забывают об этом аспекте, то есть назначение оборудования ну, никак не формулируется, что от нас Технологии, например, ожидают выполнения каких-то производственных показателей, режимов там, эксплуатации, и в системе надо как-то это определить. То есть ценность самосвала перевозить там, 40 тонн руды там, на уклон не менее там, 12 градусов, не менее пяти километров. Вот это ценность самосвала. А уж ваши там ППР, механики и подрядчики обеспечивают эту ценность самосвала путем плановых ремонтов. Ну и последнее, да, вот то, что я сказал, ценности актива выполнять функции, это то, что обычно заложено в тех регламенте. И вот опять-таки компании мирового уровня, они эти ценности должны быть способны продемонстрировать, то есть явно показать, что эти ценности они могут сформулировать и показать любым заинтересованным сторонам. Ну, аспекты да, заинтересованности тоже очень непростая тема вот с этими самосвалами. Акционеров обычно интересует прибыль, для них актив это просто, так сказать, нечто приносящее прибыль. Они могут купить банк или купить карьер, и для них прибыль будет ну, одинаково выглядеть, да, то есть денежный поток. Чуть ниже, когда вы определяете в политике заинтересованные стороны, это, конечно, руководство компании, у них на самом деле нет никаких целей по прибыли. Это их просто показатель. У них цели ⁇ это выпуск продукции, продажа услуг каких-то или продажа продукции. То есть у них такие цели ⁇ заинтересованность именно выпускать, производить, оказывать услуги. Почти всегда забывают, когда строят систему управления активами, описать ожидания заинтересованных контролирующих органов. То есть явно указать, какие у нас есть требования от внешних... Контролеров, скажем так, есть и налоговый учет, и промбезопасность, и социальные какие-то контролирующие моменты. Ну и аспект заинтересованности сотрудников обычно это стабильность в доходе. Нет там ни у кого таких мега-целей, так мир во всем мире. Все хотят стабильности для себя. Сейчас мы как-то изучали вопрос: зачем нужен самосвал а водителю самосвала? Ну, просто чтобы он позволял ему зарабатывать на, на перевозке там, этого угля. Других целей у нее нет. Ну и клиенты компании, для них заинтересованы в получении качественных продуктов, услуг. Опять-таки, исходя из нашей практики в России, да, то есть какие обычно выгоды обозначаются. Но самое частое это привести в соответствие, просто наладить свою систему ТАИР к лучшим международным практикам в области управления активами. То есть такая цель просто навести порядок. Вторая цель, часто там говорят, стандартизация контроля качества процесса управления. То есть именно чтобы был вот этот цикл управления в дополнение к стандартам качества, вот показатели кипя и тают, КТГ, КТИ, аварийность, это все техника. Иногда, поскольку у нас руководство меняется, акционеры просят обеспечить преемственность, чтобы наша система управления активами при смене главного механика, главного инженера не разваливалась, а она продолжала работать в документах, в процессах, в системах и не зависела от исполнителей. Положительный имидж, кто-то думает. Внедрить систему, но ну, опять-таки, чтобы быть похожим на компании мирового уровня. Ну и четвертая, последняя там цель, поскольку компании уже три сертифицированных, некоторые хотят быть одними из первых, которые получили сертификат. То есть она чисто такая амбициозная. Опять-таки, из тех клиентов, которые проходили через нас проект была самая прагматичная цель, это выстроить... Точнее, подтвердить. Не строить, а подтвердить. СУЭК достаточно давно строил свою систему управления активами, оборудованием. Они просто хотели проверить, что они соответствуют лучшим практикам, и не нужно их менять. Ну, соответственно, они подтвердили, что даже на их сказать, документах, их политике, их системе информационной, в принципе, соответствуют стандартам управления активами. К нам тут заезжали, скажем так, компания европейская Nefit, на У них в Европе и вообще в западном мире этот стандарт используется уже давно, ну, с 2014 года, как условия получения от банков и строевых компаний более, скажем так, привлекательных условий. То есть, если вы прошли аудит по ISO тысяч, вам дают лучшие условия по страховке ваших активов, ну, и управляете, да, поэтому, скорее всего, они будут в лучшем состоянии, чем у других компаний. Полюс, им просто надо построить систему без цели сертификации. Опять-таки, вот такие проевропейские компании, Атераутские и усть компании две, у них требования акционеров. То есть есть владельцы этих заводов в Казахстане, у них просто требования акционеров, чтобы эти заводы были сертифицированы по стандарту 155 тысяч. То есть такое многообразие оно показывает, какие реальные цели бывают при внедрении этих систем управления активами. Опять-таки вот вопрос там, откуда брать. Наша рекомендация начать изучение с анатомии. Есть документ, он так называется, анатомия управления активами. Начало этого документа такой опросник. То есть действительно вам сложно продемонстрировать эффективный затрат ключевым заинтересованным сторонам, если технарии и финансисты говорят на разных языках. То есть такие вот несколько простых вопросов. Если вы отвечаете «да-да-да», то соответственно ответ – да, для вас эта тема про неактивные актуальна, ну и читайте далее. Анатомия на английском языке, сейчас третья версия пока актуальна, да? это сама анатомия и приложения к этой анатомии, которые позволяют почитать, изучить лучший опыт в таких документах. Одно из основных преимуществ этого документа, что он структурирует, собственно, понятие менеджмента в такие шесть групп, то есть есть группы, там, стратегия, принятие решений, там, обеспечение жизненного цикла, данные по активам, организация, ну и управление рисками анализ. То есть такие шесть там, называются групп тем, а всего 39 таких тем, которые позволяют, как кирпичиками, выстроить вашу систему управления из тех элементов, которые вы считаете нужными и ценными в вашу систему управления активами. Ну и вот эта модель, они такие детские, конечно, но если там вчитываться, применять их к себе, можно выстроить такую логику, понятную для менеджмента вашей организации. То есть шесть областей, сверху у них те самые заинтересованные стороны, которые, из, исходя из определения требований этих заинтересованных сторон, формируется некий план. То есть план, стратегический план управления активами, так называемый, который позволяет выстроить цепочку требований от Внешних сторон система менеджмента броня активами. Да, сейчас есть ну, английская версия, можно зайти на сайт этого института управления активами и купить. Значит, мы, поскольку являемся там членами этого сообщества, у нас есть этот доступ к этому порталу. Мы, собственно, перевели для своих клиентов, для своих материалов эту анатомию. Если там вы заинтересуетесь, можно будет на наших курсах получить доступ к этой анатомии ну и как-то поучиться на этой теме. Ну, как пример, да, все там сейчас говорят про надежность, про риски, про эти все данные об отказах. Один из таких приложений к этой анатомии описывает такие бизнес-аспекты внедрения RCM. Там содержатся очень примитивные, ну, скажем так, советы, рецепты, описание методов оценки рисков, ну и включая этот самый rcm анализ То есть, опять-таки, но ну, это не, не руководство для надежности, а руководство по элементам. То есть, какие элементы в вашей системе могут быть, их краткое описание, ну и, собственно, визуализация основных методологических подходов. Ну, собственно, вот, что же дальше. Опять-таки, если вы готовы, как они пишут, путешествия, управление активами. На Западе такие любят лозунги. То есть, если вы хотите попутешествовать, то это путешествие начинается с самооценки. То есть, если вы хотите ну, сами пройти эту оценку, предварительную, да, насколько вы соответствуете требованиям этого стандарта. У нас есть такая вот анкета, скажем так, вы можете обратиться к нам получить анкету, ответить на вопросы. Ну и мы постепенно накапливаем такие предприятия, которые готовы начать это путешествие. Ну и как-то в следующих сериях наших выступлений можем показать результаты. Да? То есть запрос нам, если вы хотите оцениться, то есть ваше предприятие, ваша там компания, насколько вы сейчас готовы, ну и как-то продолжить этот разговор. Второе, что мы можем предложить, опять-таки, если вы хотите, это путешествие там продолжать. Мы запустили наш курс. Ну, мы рассказывали на других встречах о нашей онлайн платформе. Так вот, сейчас доступен тот самый курс по проекту активами для построения системы, с помощью которого можно ну, обучиться попробовать себя в роли управленца активами, изучить теорию, какие-то стандартные сделать задания, ну и в конце мы в итогах подводим, то есть насколько вам эти знания помогут в реализации вашей цели строить систему ранее активами. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет», расскажу вам о нашем курсе «Стратегическое управление активами».